Всем привет! Сегодня мы будем делать шумоизоляцию дверей автомобиля по нашему варианту Dark Extreme. Погнали! И вот наш Mercedes Vita со штатной шумоизоляцией дверей, на примере которой мы покажем, что же из себя представляет шумоизоляция дверей по нашему варианту Dark Extreme. А помогать нам сегодня будет мастер Николай. В принципе, шумоизоляцию дверей можно разбить на 4 основных этапа. Первый ⁇ это разбор дверей. Его вы сейчас видите на экране. Вторым этапом будет подготовка к нанесению материалов, то есть очистка и обезжиривание поверхности. Но в большей степени нас интересует сам процесс шумоизоляции, и этот этап мы постараемся рассмотреть поподробнее. Расскажем немного как о самих материалах, так и о том, какую функцию они выполняют. Ну и, конечно же, заключительный этап сборка двери. Для полноценного качественного взаимодействия вибротенков с металлом правильнее их прогреть. Перед началом работы мы сразу отправляем материалы в тепловой шкаф температуры 50 градусов. Для нормального прогрева вполне достаточно. И вот наша дверь разобрана. Мы переходим к следующему этапу. Тщательно очищаем и обезжириваем поверхность металла. Обезжириватель мы будем использовать от компании ComfortMAT. Это замечательный обезжириватель Oil Lailbuster. Долго объяснять, для чего нужна эта процедура, наверное, не имеет большого смысла. Скажу только, что если этот этап пропустить, впоследствии нам придется очень долго объяснять, почему материалы в какой-то момент окажутся просто лежащими на звере. В качестве первого и основного слоя мы используем очень интересный вибродемпфер Dark Extreme. Интересен он тем, что это не обычный мастичный виброденфер, а многослойный, впитанный прослойкой. То есть у него есть мастичное основание, это клеящиеся его части, дополнительный слой армирующей фольги, далее 2-х -мм слой жесткого витума и все это защищено достаточно толстой алюминиевой накаткой. В холодном состоянии Dark Extreme достаточно жесткий, и работать с ним, если невозможно, то как минимум очень трудно. Мы же его предварительно разогрели, и сейчас, когда материал стал более мягким и податливым, нарезаем заготовки нужного нам размера и клеим их на внутренний металл двери. Обработать необходимо всю поверхность металла, за исключением усилителей и дренажных отверстий. Для того, чтобы материал полностью прилегал к металлу, под ним не остался воздуха и не появилось впоследствии влага, его необходимо тщательно прикатать. Делаем мы это валиком для прикатки. Так он выглядит и, в общем-то, ничего особенного в нем нет. Просто металлический ролик закреплен на рукоятке. Но без этого, казалось бы, простейшего инструмента заставить вибродемпфер полноценно работать совсем не получится. Старым слоем нам послужит шумоизоляционный материал Comfort Matte Vision. Пока мы нарезаем и клеим его в нашу дверь, я вам о нем немного расскажу. Комфорт Мат Vision- это вспененный каучук, достаточно толстый, толщиной 6 мм, но при этом очень легкий, практически неусемный, а также обладающий благостойким и слоями слоем превосходной отгелью. И так как это каучук, он способен послужить очень долго, несмотря на постоянное взаимодействие с флагом. В качестве третьего слоя мы используем 2-мм вибро-демпфер Комфорт Мат Д2. Он более тонкий и весит он, соответственно, меньше. Перегружать двери шумоизоляции тоже не совсем правильно. Наша основная задача здесь – это снять металла высокочастотный резонанс. Клеим и не забываем прикатывать. Мы закончили шумо-виброизоляцию двери, вся виброизоляция прикатана, аккуратненько, плотненько, все разъемы на своих местах, динамик прикручен, ну и, собственно, переходим к завершающему этапу. У нас остается обшивка двери, с ней мы тоже поработаем. Проведем антискриптную обработку. Для выполнения этой задачи мы используем антискриптный материал BITASOCK. Этот материал представляет собой 5-миллиметровый эластичный вязкий пенополиуретан с клеящимся слоем. То есть, если говорить проще, это достаточно липкий поролон с дополнительной битумной пропиткой, которая, в общем-то, и делает его устойчивым к и липким. За счет этой самой липкости исключает трение пластика по металлу. Ну и, конечно, за счет возможности сжиматься практически ноль, уплотняет ее. И поехали, Он болит. Блин, ну нормально было, ч ⁇ -то, блядь. В качестве третьего слоя мы используем двухмиллиметровый миллиметровый вибрадампер компот. Вот мы и закончили делать шумоизоляцию четырех дверей автомобиля под нашу... Вот мы с вами подробно разобрали все аспекты и нюансы правильной шумоизоляции дверей. Если вам понравился наш подход, можете взять его за основу. Но если вы не уверены в своих силах, можете обратиться к нам. Мы с радостью поможем. На сегодня все. Всем пока. До встречи. Смотрите наш канал.